Всем привет, мои хорошие с вами Светлана. Сегодня у нас интересные покупочки Вайлберрис и Озон будет одежда, будет очень крутая одежда. Итак, поехали. Магнит косметик с Ксюха себе там набрала тетрадок каких-то. Я взяла вот эту вещь. Цена нормальная, кстати, была. И девчонки недавно в Телеграм писали вот из этой серии органик. Кэролл, пробовали маски. Мне интересно, стало тоже потестить. Взяла вот такую вот антиоксидантную. В каком-то из логов с вами вместе попробуем. Потом ручки с Пиксюхой набрала, как всегда, бомбочки. И взяла вот такие вот палочки ватные, ушные. Первый раз, на самом деле, бамбук и хлопок, якобы. Тип как Фаберлик, только они там с разноцветной такой намоткой. Были и в большом формате, и в маленьком. Вот взяла в маленьком попробовать, потом расскажу. Так, еще Вайлдберрис футболка. Девчонки, 300 с чем-то рублей. Это, по-моему, вот Апрель. Апрель, фабрика Апрель, или как они правильно называются. 300 рублей, на самом деле очень неплохая. Я ее открыла, там тоже на пункте выдачи. Взяла большой размер. Правда, не мерила. Надеюсь, что будет нормально. А, размер. Сейчас мы на футболку посмотрим. Вот такая симпатичная футболочка с котами. Она, наверное, ну, в 60 мне кажется, я брала. Но маломерки по-любому я уже вижу. Сейчас попробую, конечно, померю и посмотрим как это будет. Девчонки, хвалили, качество в принципе неплохое. Слушайте, вот неплохое. Ткань не светит, по крайней мере, на этой. Но в отзывах а, на Валберс читала, что вот некоторые модели с другим рисунком а, есть худшего качества. Поэтому не знаю, вот это вот с котами прям хорошенькое, такая достаточно плотненькая. Это вышивка. Это вышивка, а не набивной рисунок. А нет, слушайте, неплохо. И рукавчик такой нормальной длины. Ну и вырез не сильно прям под горло, нормально. Она такая достаточно длинная, то есть половину поб, наверное, скрывает точно. Но она вот прям в размер мне. А у меня далеко не 60 Поэтому, все-таки, конечно, маломерки. Маломерки очень прилично. Если я взяла свой, допустим, 52-54, она вообще была бы. В она и это, как бы, не сильно свободна. Но тем не менее но ну, симпатично хорошая приятная к телу две очень классные покупочки это джинсы сазон и кардиган с свалдер собираем с вами лук на весну так давайте начнем с джинсов цена вопроса 1000 рублей Сейчас открою, все расскажу, покажу. Серы, у меня уже были подобные, таскала их года 2, больше три, наверное, они вышли из строя. Решила поискать такие на озон. Там тоже есть теперь примерка и оплата после получения. Я заказала себе три вида, все серые, разных оттенков. Так, это получается у нас 34-й. Размер, да, наверное. Но я не смотрю на это, потому что сейчас все шьют по-разному. И вообще на это не смотрю. Поэтому заказывала в разных размерах. Одни были с интересным подворотом. Типа тех, которые вот я покупала на зиму. Теплые. А эти на весну, уж, Они без начест, тут без всего просто обычная джинса. И без подворота. То есть если делать подворот, то он будет обычным. А тот был какой-то красивый. Ну, в общем, я все померила, посмотрела, как они сидят. Вот эти сели очень удачно. Вверху резинка. Кармашки, они, по-моему, зашиты были, да, когда я их мерила. Надо их то ли распарывать, да, распарывать их нужно. Зачем они их зашивают, я не понимаю вообще, если честно. Обычные вот такие, классические. Очень хорошо сели по фигуре, а, нигде не обтянули. В общем, ну, мне понравилось. Надо всегда несколько штук брать, мерить. Они длинные, на мой рост а, почти метр семьдесят, метр шестьдесят девять, да. То есть мне без подворота нормально. А, если девчонки у вас рост низкий, то тут уже надо будет подворачивать. В общем, смотрите, я сейчас все мере, все вам покажу. И кардиган, девчонки, очень долго выбирала кардиган на Вэлберис. Мне так понравился. Это базовая вещь, такая базовая универсальная вещь, которая... Открыточка. Которая должна быть мне кажется, в каждом гардеробе. Я что-то все в спортивных костюмах хожу-хожу. А тут мне очень понравился, приглянулся именно кардиганчик. Это всегда стильно, это всегда хорошо смотрится. Так, смотрите, вот. Размер 60-62. Я заказала два размера. 50 хлопок, 50 а, пан. Так, черный. Они в четырех цветах представлены. Кардиганы. Материал безумно приятный. Безумно приятный на ощупь. В четырех цветах представлены. Я взяла черный. Такой классический, но в то же время интересный. Вот так у него сделана, смотрите, спинка. Сейчас я вам разложу, покажу. Он идет вот так с запахом. Здесь нет ни пуговичек, ничего. Поэтому взяла размер побольше. Заказала поменьше размер. И 60-62 взяла побольше. Потому что это все-таки кардиган. И он должен какую-то форму на теле иметь. Когда такие вещи в облипку, это некрасиво. Так выглядит спинка. Очень красивая. Здесь такой узор. И он у нас с вами до самого низа. Рукавчик 3 четверти. И в целом. Дальше здесь вот такой однородный материал. Вот такой вот вязка фокус фокус вернись такая вот интересная вязка ну, классно классная вещь мне очень понравился понравился как сидит тоже здорово смотрится и цвета там такие интересные красивые каждый может может себе подобрать Ши тоже очень красиво очень аккуратно такая прям достойная базовая вещь так девчонки ну а теперь примерка вот э, на мои параметры я не измерялась давно но сейчас где-то 52 54 размер вот этот 60 62 смотрите как он то есть, можно и запах сделать хороший, оно очень свободненько. В принципе, как и должен быть. У нас с вами целый лук собрался с футболкой, с джинсами. Сейчас все обязательно покажу в полный рост. Смотрите, рука, В руках достаточно свободный. То есть, размерная сетка вообще большая на больших девочек, прям э, на любой вкус и цвет. Рукавчик свободный, не в обтяжку, даже если рука большая, как бы, да, все будет очень комфортно. Так, спинка показываю. Надеюсь, вам будет видно, потому что камера, она любит черный цвет, вот прям блековать. К тому же у меня там черная футболка, да, вам, наверное, плохо что-то видно. Но вы меня поняли. То есть, если у вас будет а, футболка или топ, здесь очень красиво будет смотреться топ, шелковый, надо посмотреть себе тоже другого цвета, то это будет все просвечивать сзади на спинке, смотрится очень, кстати, интересно. В карточке товара много фотографий можете посмотреть. Вот. длинная. А, длина сейчас тоже, когда буду в полный рост показывать, вам все покажу. То есть по размеру поняли, да? Но если сомневаетесь, опять же, берите несколько размеров, меряйте смотрите, какой на вас сядет лучше. На мне и размер меньше сяло лучше, но хорошо точнее. Но мне больше нравится, когда вот кардиган, он струится, он такой свободный по телу, да? Можно здесь придумать какую-нибудь даже интересную брошь. Тоже будет очень красиво, очень достойно смотреться. Так, а сейчас вас немножко опущу. И покажу по длине и так далее. Смотрите, вот длина. То есть она чуть выше колена. Ну не чуть, а даже так прилично. Вот так вот выше колена. Вот так выглядит футболочка, кстати, длинная. Вот, девчонки, еще поближе вас подвинула. По рукаву, по длине шнурки точно уберем футболка вот эта тоже длинная, прям очень длинная, я даже таки не очень люблю, если честно, так и кардиган, камера, черный цвет показывать не хочет, вот не хочет она его показывать, свободненький, классный, такой суперский, мне нравится вот такой вот стиль, на самом деле, кардиган, топ какой-нибудь красивый, да даже футболка, очень смотрится здорово, Поймала немножко другой ракурс от окна. Вроде так вот получше видно кардиган. И как он смотрится. Ксюшка мне тут помогает. Держит лампу. И вот покажу вам еще его в полный рост. Может быть как раз сейчас рисунок сзади будет видно. Вроде видно, да? Вот так что вот такая классная, красивая, базовая вещь. Там есть очень приятные оттеночки и плюс большие размеры. Девчонки, прям присмотрите, качество отличное. Лук на весну с вами собрали. Здорово. Заказик со Сбер Мега Маркет. И здесь опять моя любимая лапочка. Потому что на Сбер Мега Маркете она дешевле всего. Иногда бывает где-то на Яндекс Маркете дешевле. Но редко вообще на Яндекс Маркете все дороже. А вот в Сбермаркете в два раза дешевле, чем в детском мире. На маркетплейсах сейчас очень дешево. Но возникли трудности с заказом. Сейчас распакую, расскажу. Вот они, вам, собственно говоря, средства. Здесь у меня одинаковые 4, по-моему, подмывашки. По 100 с небольшим рублей. Нам очень подходит. Поэтому три. Три получается. Три подмывашки, да. И здесь три детских шампуня. Как пену для ван тоже используем. Что дешевле, то и взяла. Но у них сейчас в Сбер Мегамаркете какая-то меняется система, там, политика начисления бонусных баллов, что ли. Класс. Вот. А, и... Оформить заказ у меня дня 4 не получалось. Они не давали списать бонусы. Спасибо. Я в итоге их и не списала. Не получилось. Не дает там к их новой системе подключиться. Но да ладно. Зато прислали промокод. Еще с промокодом 10% скидка. В общем, все равно там выходит дешевле. Там очень удобная доставка. Но сервис сейчас работает прям вот отвратительно. Прям вот очень плохо. Надеюсь, у них все это быстро наладится. Потому что у меня очень много бонусов. Спасибо. Копится за категорию как раз детства. За категорию косметика у меня подключено 10%. И надо их списывать. А где еще, кроме Сбер Маркета, надо, кстати, полазить посмотреть. Раньше пятерочки можно было, сейчас нельзя. Вот. Так что вот такой заказ. Если у вас дети аллергики, если отопики, не дай бог, да, то вот обязательно попробуйте эту серию. Особенно крем из этой линейки. Крем Эмолент. Он вообще потрясающий. У меня его годовой запас. А вот эти средства, они всегда кончаются быстрее. Пучки Азон. Я уже проверяю все на пункте выдачи. Это у нас чехол на восьмой iPhone. Ксюха захотела вот такой вот голубой. Сейчас откроем, посмотрим, подойдет ли. И шоколад. Шоколад бельгийский. С девчонками в Телеграм разговаривали за бельгийский шоколад. Очень хотелось взять попробовать. Я просто никогда не пробовала. Цена более-менее адекватная. Сейчас откроем. О, кстати, такой прикольный. Он внутри такой, как велюровый, прям мягенький. И снаружи тоже мягенький. Не просто вот резина, а такой прям гладенький, приятный на ощупь. Так, сейчас посмотрим. Так, ну вроде лес. Вроде в лес. влез нотки на месте, камера на месте, да, все отлично. Теперь будет клеить себе сюда кусочки из с прошлых покупок. Вот шоколад с такой вот был, железной крышечкой сверху. Обычная, вот так выглядит, не знаю, кто тут производитель, тут не разберешь, тогда посочки посмотрите. Давайте попробуем. Ой, действительно вкусно, слушайте. Вкусный шоколад. Так, чья друга тут в кадре? Как тебе? Вкусный. Вкусный. Обычно Мне -то тоже вкусный. Обычно, Ксюха говорит. Короче, она не увидела разницы. Но написано, что он легко топится, вот если кто готовит что-то, даже с шоколадом. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, обзор был вам полезен и интересен. Ссылочки все на кардиган, на все вещи оставляю, как всегда, под видео в инфобоксе. Надеюсь, обзор был вам интересен и полезен. Всех люблю, целую, всем пока-пока.